которым не пришло время поделиться. Когда у меня что-то появляется в излишках, я этим делюсь во благо и от души. Мне очень приятно делать то, что я делаю. Я этим живу. И начнем с подготовки. Для того, чтобы начать получать деньги, для них нужно создать благоприятные условия. Надо создать место, куда они придут. Лучше, если таких мест будет несколько так как финансовые потоки будут приходить к вам через разные платежные системы с разных стран, то для этого надо создать несколько электронных кошельков. И начнем с первого. Вот ссылка, она будет тоже под видео, по ней вы перейдете и можете зарегистрировать себе свой электронный кошелек ПФ. Для этого вам потребуется электронная почта. Я перехожу в браузер, открываю открываю электронную почту. Правовет Мошкин, собака жmail.com. Эта почта у меня она для всяких тестов, для записи видео, для того, чтобы не светить свои оригинальные пароли. В любом браузере... Открываем новую вкладку и вот сюда в браузере в строке поиска вставляем в партнерскую вот эту ссылку. Нажимаем кнопку Enter. Enter на клавиатуре. Нас перебрасывает на сайт и мы нажимаем кнопку ⁇ Создать кошелек а, ⁇ Так как мы перешли по партнерской ссылке, то от нас требует просто внести сюда электронный адрес а, копируем электронный адрес так здесь пробуем его вставить копируем. будьте внимательны при встав... когда вставляете скопированное чтобы именно лишних слов не было тогда будет все корректно работать почту прописали пишем капчу. То, что изображено на картинке выбираем галочку ознакомиться с правилами те кто не знаком с правилами нажимаете на правило на само слово курсором и читаете сейчас не будем на это тратить время продолжить на, для завершения регистрации пожалуйста введите код который мы отправили вам на вам на e-mail перехожу на e-mail Вижу, что мне пришел код регистрации. Если у вас почта на Google, что я рекомендую вам сделать, именно завести почту на Google, потому что все дела, документы делаются на Google, на Google почте, на Google диске. И вы тогда корректно будете все видеть. Поэтому сделайте сегодня же себе регистрацию на Google. Для этого просто наберите в поиске Зарегистрировать Зарегистрировать Google почту Все, нажали Enter И вам высветит Ссылка на электронную почту Вы перейдете Создать аккаунт И там все уже сделаете по схеме Как написано Там все просто А я э, перехожу в Pair ну, вернее, в почту. И вот этот код, разовый, 159.65, копирую и вставляю. Вот сюда. И нажимаю подтвердить. Мне система выдает пароли. Я могу их изменить на собственные, но мне этого в принципе не надо. Я беру, возвращаюсь назад. Видим, что теперь вы можете получать и переводить деньги за 0% по всему миру. Мгновенно обменивать различные платежные системы и банки. Принимать платежи на свой сайт более 150 методов. Организовывать массовые выплаты через API. Зарабатывать с нами партнерская программа и запуск обменника. Оплачивать услуги и многое другое. Здесь... И что я делаю? Я все данные сохраняю в заметочке. То есть, заведите себе какую-то страницу заметки на компьютере. На макбуке это вот здесь раздел заметки и туда все сохраняете. <coughs> а, так как я а, сейчас введу страницу, то я это буду записывать сюда. Так, а, логин. То есть каждый из вас может а, юзать этот кошелек. Логин ⁇ это электронная почта. Я записала. Так, дальше. Пароль. Так. Пароль. Прям так же само все записываете, чтобы ничего не утерять, потому что потеряете доступ к своим деньгам. А, пароль. Только не надо это выкладывать на видео, как делаю я. Потому что я сейчас сделаю тестовый аккаунт, тестовый кошелек, а, на котором не будут двигаться деньги. То есть для того, чтобы вам записать видео. Вы никогда не сообщаете пароли от своих аккаунтов. Секретное слово, оно потребуется вам для восстановления доступа к вашему кошельку, если вы забудете пароли. Пишем секретное слово. Так, мы его перенесем на другую страницу. Строчку вернее. Секретное слово. Дальше. И имя аккаунта. Или номер кошелька. Номер кошелька. Все, по, по этому кошельку мы друг к другу можем переводить денежные средства в любых валютах. Все, это все, что нам нужно для того, чтобы сделать регистрацию. Дальше мы нажимаем. Когда мы все сохранили у себя в заметках, лучше эти заметки... Под пароль занести, чтобы никто не смог у вас деньги украсть. Нажимаем далее. Лучше еще переписать на листочек бумажки. Смотрим, что что-то прогружается у нас. Имя вашего канала. отображается. Интернет слабенький, видать, что-то подвисает у нас. Так, еще раз. Заходим только уже на сам сайт. Без партнерской ссылки. То есть и такое может быть. То есть может какое-то быть подвисание. Нужно будет перезайти. Пишем Войти. Вводим. Так, вводим логин вот этот. Это электронная почта. Вставляем. Берем вот этот пароль. Копируем. Вставляем. Заполняем капчу защита от роботов. Нажимаем ОК. Ну, что-то пошло не так. Нажмем восстановить здесь. Для восстановления нам нужно как раз электронная почта и секретное слово. Электронную почту берем. И секретное слово. Копируем, вставляем, заполняем captcha. Продолжим. На почту выслано. Код восстановления выслан. Все, вот он, все работает корректно. 04364. 04364. Нажимаю продолжить. И видим, что секретное слово изменилось и пароль изменился. Нажимаю далее. Пароль успешно изменен. Видим, что, скорее всего, из-за того, что потрачено больше минуты времени да, на разъяснение, и поэтому не сразу переходит в личный кабинет. Поэтому рекомендую тогда сначала зайти сюда, в личный кабинет, и в первую очередь взять отсюда, скопировать пароль, он уже будет другой. И скопировать кодовое слово. Секретное слово. 172.500. Видите, оно меняется. Кошелек остается тот же. 0.8.34 заканчивается. 0.8.34. Мастер-кей я еще не изучал, для чего нужен. Ну, тоже какой-то мастер-ключ для входа. И когда вы все сохранили, да, почту сохранили, пароль, логин, ваш номер кошелька, по которому вы будете переводы получать, и секретное слово, нажимаете «Сохранить». Все. Ваш аккаунт готов, ваш кошелек готов для получения денег. Но мы переходим вот сюда еще, в «Мои рефералы». И вы берете, копируете… Вот эту ссылку, нажимаете копии, вот эту ссылку, либо вторую, то есть не принципиально какая из них, смотря где вы ее распространяете. Если в личку, то вот это пойдет. Если вы будете в интернете распространять, то нужно вот эту ссылку, потому что не все социальные сети вас, ну, принимают ссылку в чистом виде. Но я рекомендую в личку давать, чтобы каждого партнера помнить э, в лицо. И вы будете получать реферальную программу, партнерская программа, она есть сейчас во всех системах. Не нужно как-то там на нее смотреть косо. Это все нормальный процесс. И все, и вы получаете 10% от операции ваших партнеров. Также здесь можно найти партнеров за какой-то период, кто сколько там. Зарегистрировался и так далее. Рекомендую обязательно заполнить профиль. То есть вот сюда на шестереночку в правом верху нажимаем. Нажимаем профиль. А для перехода в профиль опять просит логин, пароль. Ну что же, мы заходим, копируем. Вставляем, копируем пароль, вставляем 81293 и нажимаем продолжить. Я не робот. Нажмите с витринами. Подтвердить. Готово. Продолжить. Сохранить пароль. Когда вы перешли в профиль, то есть вот здесь сидишь шестеренка, в профиль. Вы здесь выбираете, у вас персональный или бизнес-аккаунт. У нас персональный. Вводите имя и фамилию. Вводите их такими же, как они у вас в документах есть. Любой документ, удостоверяющий личность. Там военный билет, если вы еще до сих пор с паспортом, то паспорт там водительское удостоверение и здесь вводим на русском языке как у вас в документах для чего нужна вот эта верификация для того чтобы у вас была самая маленькая комиссия для по переводам средств то есть верифицированные аккаунты имеют более низкую комиссию дальше вот сюда вы прикрепляете документ свой. Он уже должен быть отфотографирован и на компьютер, к примеру, на рабочий стол сохранен. То есть вот паспорт, к примеру. Если он у меня, сейчас нет паспорта, поэтому я документы патчместера сюда прикреплял. Но они пока на верификации. Наводим на вопросик и читаем. Загрузите сканированную копию или фото внутреннего или паспорта, водительское удостоверение или военный билет. Сюда вводим, подгружаем документ с пропиской. То есть либо страница с пропиской в паспорте, либо выписка из домовой книги, либо счет ЖКХ, в котором написано фамилия, имя ваше, что вы его оплачиваете. там Или так далее и тому подобное. И видим тут разъяснение. Загрузите сканированную копию или фото страницы прописки в паспорт, только, только если в качестве документа, подтверждающего личность, вы загрузили внутренний паспорт. То есть сюда прописку с паспорта можно подгружать, если вы только вот здесь подгрузили уже его. Либо любой официальный документ с печатью и адресом проживания, на котором указаны ваши данные. Я подгрузил документ нотариальный, подтверждающий место моего, ну, моей регистрации. И он прошел. Потом нажимаете ⁇ Отправить на проверку ⁇ Все, ваш аккаунт верифицируется. В разделе ⁇ Безопасность ⁇ переходим. Здесь вы обязательно указываете вот так ⁇ плюс 7, 996, 429, 64, 19 ⁇ свой мобильный телефон. Для того, чтобы получать смс. Сюда указывайте ваш ник из Телеграм. Обязательно установите себе и зарегистрируйте Телеграм. То есть, это опять же удобное, удобный мессенджер, безопасный для общения и взаимодействия. То есть, сейчас, ребята, вы создаете среду для получения денег. То есть, не нужно... Как-то негативно относиться и будоражить себя, что там вот это все нужно сделать. Вы это делаете только сегодня один раз. Вот эту работу настроили, все сделали. Это как вы покупаете любую технику. То есть вы настроились, там выбрали, потратили время, походили по магазинам, выбрали какую-то технику, вещь, мебель, там, э, одежду и купили ее на долгие-долгие лета использования. Поэтому здесь так же самое, вы сейчас все это приготовите, все сделаете, и этот инструмент вас будет кормить много-много-много лет, давать вам доход. Ну, то есть это будет просто как инструмент для получения дохода, через который вы будете свои потоки удобно распространять. Дальше, здесь отправлять проверочный код на e-mail, Смс, Телеграм. Ну, у меня на e-mail. Смски платные, поэтому я выбираю на e-mail. Зачем мне платить лишний? Внутренние переводы уведомлять <с proprio код�у> на e-mail, то есть все, что мне приходит и кому я отправляю, мне все приходит на почту, все подтверждения моих операций. И минимальные суммы уведомления. <с Buddhist> Метод отправки кода на e-mail. И все. То есть, э, здесь еще мастер-ключ, можно, вот, который там у нас и был, его можно подключить и использовать мастер-ключ вместо электронной почты. Если мы все тут заполнили правильно, нас все устраивает, мы нажимаем кнопку «Подтвердить». Изменение пароля, следующая вкладка. У нас, ну, посмотрите, чат, платежные шаблоны. И так далее. На этом данную инструкцию я заканчиваю. Вот он, номер счета. Он у вас такой же, который при регистрации. Есть колокольчик. Здесь уведомления приходят. Видим, что. Долгой активности не было, там несколько минут в кошельке пока рассказывал. И у нас получается вылетела система. Проверьте, проверка капчей. Продолжить. Вот колокольчик уведомляет нас о списке новостей. Ваш номер счета, ваше секретное слово для восстановления пароля такое-то. Данное сообщение удаляется автоматически через 23 часа. Ну и далее вы можете прочитать. То есть выводите отсюда можно на любые карты. Но это уже дальше мы будем инструкции все читать, проценты, верифицированные, неверифицированные аккаунты и какие лимиты. Пока просто зарегистрируйте себе кошелек все на этом данная инструкция вот этого раздела первого заканчивается сейчас буду готовить вторую инструкцию еще один из инструментов получения денег благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репосты если видео стало вам полезным и приглашайте своих друзей знакомых Тех, кого вы знаете, кто потерял в каких-либо хайпах, проектах, пирамидах деньги, либо э, кредитные там деньги коллектора отжали, пристава отжали, тоже добавляйте всех э, людей, всем поможем вернуть денежные средства и примножить их. До скорых встреч!